Добрый вечер. Добрый. Меня Алексей звать, из Украины. Я с России. Слава. Я зрозумію. У меня в Украине война. Вбивают моих людей, а мы у людей, которые пришли на нашу территорию. Чути, чути, чути. Хватит! Фу. Неужели не ясно? Мы все погибнем! У нас в России нет войны. Не я понял. Ты меня не понял, что я сказал, да? Нет, не понял. Я понял. Почему, Почему? люди, которые вторгаются на чужую страну, не могут как бы, ну, Рассказать разговаривать с теми людьми, которых а они кто оккупируют? Кто вас оккупировал? Ну, я не знаю, Российская Федерация. Не Вы не пускаете? Не нет. Нет. Нет. А они не улыбнулись? У вас в Украине, в Украине. Гражданская, гражданская война начиналась? началась. У нас нет гражданской войны. И не да. было. Не да. было. Своих не побили? Не, не было никого, никто не побил. Это, ну, если вы не хотите. секундочку, молодой человек, секундочку. Это независимое государство Украина. Знаете такое? Нет? Вот. Есть? Ну. Независимое государство Украина и в этой территории, секундочку, ну я говорю, секундочку, вот, в этой территории, которая происходит на территории независимой страны, могут быть какие-то там недоразумения. И наши власти, ну, власти Украины, они должны решать эти проблемы, но никто другой не должен вмешиваться в этот, ну, в этот конфликт. Ой, бросьте! Вы меня смущаете! Хорошо. Если вот к вам придут, и ваших родителей начнут убивать детей, ваших, ваши же вот, вот соседи, соседи, что вы скажете? Что там... Секундочку. Украина никому не приходила, никого не убивала. Все, ладно, никого мы никого не трогали. Мы жили на своей территории. У нас были конфликты, да, мы выгнали президента, который нам был, ну, как бы, он сам убежал, вернее. Мы его не выгоняли, он сам убежал. Он сам убежал. А? Нормального взяли сейчас? А я не в курсе, это неизвестно. В Ростове, ну, недолго будет, ну, ЗСУ там освободить территорию, и в Ростов войдет, и тогда мы этого дебила, сука, подтянем сюда. Кого? Ну, Януковича. Сейчас на... Этого говорю. Причем, причем тут этот президент? президент я вам еще раз говорю есть независимое государство независимое вы знаете но ну, слово независимость подождите. Нет, я Независимое государство, государство знаете, ну понятие. понятие. независимое, независимое государство. Вы знаете, что в 1991 году вам э, земли дали Россия. Нет, нет, нет, хороший, нет, нет, нет, Во-первых, не Россия. Подожди, не топи, блядь. Не надо мне нахуй топить нахуй на мод, блядь. Мы, блядь, нахуй спросили, блядь. Ваше государство, блядь, ну, СССР было тогда, блядь, оно сказало, блядь, все, валите нахуй. Мы отвалили, блядь. В чем проблема, блядь? Какого хуя вы к нам лезете, опять, блядь? Что вам, блядь, не нравится? Я понял, бля, -бля, бля, Почему ни Эстония, ни Латвия, ни Литва? В чем проблема? Грузия, блядь, Армения, блядь. Надо, на жопе, Казахстан, блядь. Надо что, надо. нахуй? Что такое, блять? А что такое, блядь? Слушай, ты где Зачем ты перебиваешь? Я тебя перебивал, да он, блядь. Почему не на Казахстан, блядь? Не на Армению, блядь. Не на Грузию, блядь. Эстония, Латвия. Лит... Больной ты, да? Ты ч отвечать не даешь? Блядь, я тебе задаю вопрос нахуй, Ты можешь, как я тебе могу ответить, когда у тебя, блядь? Гибальник вот так. Блин, нахуй, вонючка, блядь. Я тебе, тебе задал вопрос. У вас есть, блядь, 6 стран, которые тоже, блядь, вы, типа, вы русские, нахуй, отдали свои, блядь, территории. Еще раз говорю: Грузия, Казахстан, Армения, Литва, а Латвия, Эстония. В чем проблема? Все, ебало завалил, о, нахуй. Думал, о, вот да, да, да, Ржи, нахуй, теперь, дебил, нахуй. Ты, ты, ты мне ответ, да? Ты, ты мне, мне ответ, а? а ты не Нет, да? Я успокойся, говорю? Нет, я не успокоюсь. Я, над... я, тебе, я тебе задал вопрос. Почему ты вы напали именно на Украину? Почему, нахуй, ты? Все, иди, нахуй, все. Потому что ты конченная хуйня. Все, иди в пизду, соси, нахуй, Путину, нахуй.